Нас вирус рассадил всех по домам. Ему без разницы, ты беден или богатый. Мы вспомнили детей, отцов и мам. А есть и те, кто вспомнил, что женатый. Мы утопали днями в суете. Бежали на работу и обратно. Да, все пройдет, но мы не будем те. Мы с Богом все вели себя отвратно. Стоят ролс ройсы Жигули стоят. И самолеты в небе не летают. Все корабли в порту. Спокойно спят, с вокзалов поезда не отправляют. Нас вирус всех толкает на вопрос: зачем живу? И как вообще жить дальше? Все Бог присел, чтоб мир не шел в разнос, И человек учился жить без фальши. Куда ты человек, скажи, бежал? И для чего вообще ты суетился? Твой смысл жизни просто исчезал. Ты что, для бега в этот свет родился? Побудь немного дома, я кстись, без паники. Все здесь и успокойся. Не набегут и Богу, помолись. На диалог серьезный с ним настройся. Севирус всему миру сказал стоп. От страха наши души содрогнулись. Такой он, современный, есть потоп. А как еще? Что тот мы проснулись. Мы в мусоре топили города. Качали нефть и газ без передышки. А есть ли где-то чистая вода? Теперь мы не бежим, аж до отдышки. Нас вирус рассадил всех по домам. Чтоб, наконец-то, голову включили, планету превратили мы всю в хлам, ее мы, убивая, не лечили, мыли химикаты, жгли леса, бурили, с корнем недра вырывая, Мы совести глушили голоса. Планета все вертелась, умирая. Скажите, разве это хотел Бог, чтоб мы, придумав деньги, им молились? Выглянув в окно, увидите итог. До Третьей мировой мы докатились. И чтобы кровь напрасно не лилась, И чтобы мы задумались, проснулись, На с Богом поскорее связь. От пепла прошлого пред выходом Встряхнитесь».